Израиль за неделю. На народной волне. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете Радио Народная волна на чистоте 14.30 М 99.1 99, ФМ На нашем веб-сайте радионвc.com и, конечно же, на нашем YouTube канале. И традиционно в событиях в Израиле наш израильский корреспондент Аси Энтова. Здравствуйте, Ася. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, ребята, слушатели. Ну, у нас в Израиле потеплело, но, в общем, продолжается зима, продолжаются дожди и повышается уровень воды в Кенерете. Э, так что он уже э, подходит снизу к э, своему нормальному уровню, но до этого уровня все-таки еще остался почти метр. Напомню, что нормальный уровень Кенерета, он ниже уровня моря, потому что вообще вся Иорданская долина – это... Сиро-Африканский разлом и Мертвое море. Кенерат находится ниже уровня моря. Мертвое море 400 метров ниже уровня моря, Кенерат где-то 200 метров ниже уровня моря. Ну, а и, к сожалению, опять приходится говорить о терроре. Как всегда, в ночь с пятницы на субботу, это стандартное время, нас обстреляли из газа. Так, такие вот обстрелы идут в основном в выходные, в ночь с пятницы на субботу, когда люди дома, люди отдыхают. А кроме того, кроме того постоянно летят воздушные шарики. Ну, воздушные потоки у нас устроены так, что воздух идет со стороны моря в глубь страны. И вот очень удобно на этих воздушных потоках посылать воздушные шарики, к которым привязана взрывчатка. Ну, к счастью, из-за этого еще пока никто не пострадал, но, в общем, создано специальное подразделение, занимающееся разминированием, снайперы там сбивают эти воздушные шарики, то есть террор этот постоянный. Но понятно, что Израиль не смолчал и в ответ на ракетные обстрелы тоже устроил обстрел, ликвидировал там каких-то боевиков. Это не, не очень афишируется, кого именно и как именно, и Хамас это тоже не, не афиширует, но э, понятно, что были жертвы, но главное, что Нетаньягу пригрозил, что если так будет продолжаться, то э, операция, военная операция против газа, не будут ждать выборов и начнут ее еще до выборов. Я просто хочу вам напомнить, что последняя военная операция в Газе, такая серьезная, это был 2014 год, после того, как из Газа на Израиль обрушилось более 3,5 тысяч ракет. И с 2014 года, после этой операции, количество ракет исчислялось десятками. Но вот, начиная с 2018 года, это уже были опять сотни, и в прошедшем 2019 году это было более тысячи ракет. То есть явно «Хамас» пополнил свой запас, выработал новые, новые ракеты и теперь хотел бы вот этот самый «Арсенал» расстрелять. Действительно, отважится ли Израиль на операцию в Газе? будет это до выборов или после, можно только предполагать. Но, в общем, на сегодняшний день и наш министр обороны Беннет и Натаниягу настроены очень решительно. Но это был, к сожалению, не единственный теракт. Другой теракт, окончившийся, к счастью, ничем, был в Хевроне когда молодой араб из соседнего поселения пришел к могиле працев в Хевроне, которую охраняет израильская армия, пришел с ножом, попытался нанести удар, попал в бронежилет солдату, нож сломался, и араб был арестован. Ну, теперь будет дальше следствие и так далее. Понимаете, когда... Во время теракта просто террориста отстреливают, то на этом все кончается. А когда после теракта его помещают в тюрьму, долго ведется суд, потом э, начинаются э, всякие э, попытки обменять его, выпустить в рамки каких-то договоренностей, если его не выпускают, то он сидит в израильской тюрьме на, э, очень, очень, при, в очень хороших условиях, э, не сравнить с условиями, в которых находится еврей и Вот, в общем, это длинный разговор, и не, вряд ли это выглядит как серьезное наказание. Вот такие у нас теракты. К счастью, никто не пострадал, и будем надеяться, что в дальнейшем, в дальнейшем их не будет. Ну и не терак, но тоже очень большая опасность, угрожающая Израилю, как и всему остальному миру, это китайский коронавирус. Израиль, как я уже говорила, закрыл въезд для китайцев и иностранцев, побывавших в Китае, так сказать, тут очень жестко. К этому списку прибавились еще четыре страны из Азии, Гонконг, Таиланд, Сингапур и Макао. И э, все израильтяне, побывавшие в этих странах, в Израиле, они тут же отправляются под карантин и выдерживаются минимум 14 дней в карантине. Пока что в самом Израиле неизвестно о заболевших коронавирусом и даже об инфицированных коронавирусом. Пока, э, так сказать, слава Богу, в Израиле э, таких случаев нет. Но но известно, что есть заразившиеся израильтяне, в частности, на круизном лаймере, лайнере, стоящем сейчас у берегов Японии, есть трое израильтян, заразившихся коронавирусом, они там находятся в изоляции, и к ним выехал специальный израильский врач известный врач НИРПАС специально вылетел в Японию, чтобы помочь излечению израильтян и чтобы сопроводить их домой так, чтобы, только тогда, когда они никого не смогут заразить. Или если раньше, чтобы обеспечить их карантин. Вот такой, такой самоотверженный врач, и Израиль, в общем, заботится даже... О своих, о своих жителях, даже если они за границей и даже если они представляют угрозу для здоровья населения, значит, делаются попытки, чтобы ничего этого не было. Рай, министр здравоохранения э, решил предусмотреть все возможные исходы, не только так сказать, хороший, но и э, печальный. Если вдруг в Израиле э, появятся случаи заражения коронавирусом, если эпидемия примет массовый характер, то э, министр предложил даже отменить выборы потому что нельзя не пустить зараженных людей на выборы. С одной стороны это их гражданское право, с другой стороны это будет разносить эпидемию. Вот уже сейчас обсуждают, а что же делать с теми израильтянами, которые сейчас находятся под изоляцией. Ну, до 2 марта еще время есть, время выбора 2 марта, время есть. Но что, что делать с теми людьми, которые из-за опасности коронавируса на день выборов могут оказаться, могут оказаться в изоляции, так сказать. Как, как им осуществить свое, свои гражданские права? Напомню, что в Израиле нет возможности голосовать, не выходя из дома. Есть урны в больницах, избирательные урны в больницах, но голос, причем очень далеко не во всех, но избира, выбира, домой с урными избирательными не приходят, и израильтяне голосовать не могут. Значит, уже поставлен вопрос, что делать, уже обсуждают и даже заказали специальные маски. Маски для работников избирательных участков на всякий случай, если вдруг вот... Возникнет такая опасность, чтобы эти люди не заразились. Ну и самое главное, наверное, если не практически, то идеологически у плача был проведен массовый молебен за исцеление больных коронавирусом, за здоровье всех заболевших и за то, чтобы эпидемия остановилась. Понятно, что это был, наверное, скорее символический акт, да, чем просьба к Всевышнему о помощи, но там присутствовал вот один из лидеров религиозного сионизма, Рав Уришерки, который сказал в интервью, что мир един, и можно сравнить народы с разными органами этого единого мирового организма. И, э, и евреи – это как сердце. Если какой-то орган заболел, если у вас болит рука или нога, сердце не может этого не чувствовать. Э, сердце должно вырабатывать какую-то компенсацию. И вот мы в Израиле не можем остаться в стороне от э, чужих проблем. Мы э, должны э, выразить наше сочувствие. И э, так сказать, кроме, кроме всяческой э, практической помощи, напомню, в случае каких-то землетрясений, наводнений, еще каких-то бедствий. Израиль практически первый всегда, или один из первых, высылает свою помощь. Так вот, вот такая вот необычная помощь, молитва у стены плача. Ну, в Израиле ее называют западной стеной или котелем, потому что это стена, которая самая западная стена храмовой горы. Вот, вот такая вот массовая молитва стены плача», она показывает, насколько действительно в Израиле сочувствуют всему остальному миру. И даже если практически отгородились от, от китайцев или выходцев из Китая, тем не менее, о них помнят и всячески готовы помочь. Сергей не хотите ли объявить телефон для вопросов? Телефон в студии 847-400-5200, если будут вопросы, пожалуйста, звоните и задавайте. Что касается Китая, и вирусы и отгородились, не отгородились, по некоторым данным 80% лекарств и ингредиентов, составляющих лекарств в Америке, в Америку поступают из Китая. Вот я думаю, ну и в том числе и продукты, и свинины, и курятина, все что хотите. Я думаю, каким образом можно от этого отгородиться, когда столько-столько всего вот, поступает. Вы знаете, что из утверждается, что вирус живет только в организме, э, так сказать, существует только в э, живых клетках что он не передается с какими-то вещами, так утверждается, я не медик, это лучше спросить медика, но вот по крайней мере в прессе так утверждается, но, тем не менее, поскольку вообще сократились перевозки из Китая, чего бы то ни было, то в Израиле тоже уже испытывают недостаток, например, смартфонов. Смартфоны у нас все из Китая, ну, Большинство смартфонов поступает из Китая, уже там возникают проблемы. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день. А, добрый, а скажите, вот после а, того, когда открылось посольство в, в, в, в, в, в Иерусалиме, а а как страны уже открыли свои посольства в Иерусалиме? Про, простите, вопрос повторите. Какие страны еще открыли посольство в Иерусалиме после того, а, когда после, было после принято решение, что в Иерусалиме открыто посольство? Да. Значит, открыто несколько представительств. Некоторые страны открыли представительства, И дальше ведутся переговоры с самыми разными странами. Очень многие страны, там страны Восточной Европы, какие-то латиноамериканские страны они э, собираются переводить свои посольства но пока еще практически еще пока э, мало кто мало кто перевел но некоторые консульства уже э, переместились в Иерусалим Добрый день, пожалуйста Добрый день, Ася Добрый день, Сергей Добрый. Ася, скажите мне, пожалуйста вот э, я считаю вашу прессу э, Москва пригласила Хамас, исламский джихад и... Народный фонд освобождения Палестины, ну, ну, короче, злейшие враги Израиля, которые вообще не признают Израиля существования, К себе в Москву на какие-то переговоры. Может, о чем они могут да. говорить, и потому что это настолько непонятна эта реакция. Русская, российская, российского министерства иностранных а дел и так далее. Расскажите, Россия... пожалуйста, спасибо, я вас послушаю. Да. Я не вижу тут ничего непонятного. Россия всегда поддерживала вот такие вот террористические движения. С одной стороны, с другой стороны, Россия предпочитает вот, по поводу э, Сирии координировать свои действия с Израилем, получает от Израиля важную информацию, э, не замечает, когда израильские э, самолеты бомбят в Сирии э, иранские, э, иранские э, э, вооруженные силы или иранские предотвращают иранские попытки передавать оружие своим, другим террористическим организациям. Так что э, с Россией у нас вот такие двойственные э, отношения. Да? С одной стороны, она э, продолжает свою поддержку э, различных террористических организаций. Э, с другой стороны, она э, очень ревнует, что вот, э, Трамп выступает с программой э, как... Э, нам обустроить Ближний Восток, да, а вот Россию никто не спрашивает, как нам обустроить Ближний Восток, поэтому она вот очень хочет тоже, чтобы, чтобы ее как-то, так сказать, на нее обратили внимание, чтобы от нее тоже что-то зависело. И действительно, после того, как Нитаниягу был в Америке и получил план века от Трампа, Тут же Нетаньягу полетел в Москву, чтобы, так сказать, сделать чисто, чисто жест, формальный жест уважения по отношению к Путину, да, хотя ни, ничего от Путина не зависело, никто не спрашивал, согласен Путин на э, план э, Трампа или не согласен, но это был такой вот жест. И э, в результате этого жеста, ну и еще там всяких уступок, Нетаньягу смог вызволить нашу заложницу в России. Мы вернемся к заложнице Давайте попробуем принять еще звонок Добрый день Здравствуйте, Здравствуйте. <coughs> У меня таких несколько вопросов <coughs> Во-первых, <coughs> когда примерно Натаниягу стал бороться с юридической вашей ужасной системой, с богатым вот, Верховный ваш суд и прочее. Когда это началось? Когда начались дела против него или, или раньше, или когда? Можете мне ответить? Да и потом я еще один вопрос боюсь, задам. Именно тогда, именно тогда, когда начались дела против него. Нитаньягу очень долго пытался, так сказать, пройти между капель дождя, как у нас выражаются, да? или как по-русски говорят, наверное, по тонкому лезвию, да? по лезвию бритвы. То есть, с одной стороны, он старался не задевать такие могущественные силы, как какие-нибудь очень мощные монополии израильские гестадрут там социалистический или вот судебную систему, хотя он прекрасно понимал, насколько э, они э, вредят Израилю. Э, но э, он понимал, что он не может бороться на всех фронтах, поэтому он старался, так сказать, не трогать э, судебную систему и даже в коалиционном соглашении, например, с э, правыми партиями там было написано, что он не будет, не коалиция разреш... не будет обсуждать судебную реформу. Но когда, так сказать, Нетаньягу понял, что его все равно в покое не оставят, то действительно у него просто не осталось выбора. И <музык> здесь мне кажется, что судебная система вот после того, как она стала так совершенно беспардонно, безосновательно обвинять премьер-министра. Последние остатки авторитета богатца растаяли. Когда-то у Верховного суда было 80% граждан, так сказать, доверяли ему и уважали его. Но с тех пор богатц растерял последние остатки доверия, и э, если раньше э, это было, его, гораздо больше уважали судебную систему, чем, скажем, там, полицию или политиков, то сегодня судебную систему уважают менее 20% граждан, 20 граждан Израиля. Э, всем уже очевидно, насколько это, э, так сказать, необъективно, насколько э, Верховный суд судит э, произвольным образом, и последнее решение Верховного суда осудило, мне кажется, просто большинство граждан страны. Э, решением Верховного суда было дано гражданство э, африканской семье которая приехала сюда незаконным образом, проникла в Израиль, долго подавала на статус беженца с разными аргументациями, ее прошение отклоняли. И вот эта семья обратилась в Верховный суд и попросила дать им гражданство, попросила считать их беженцами, потому что, видите ли, их дочкам, которых они родили уже здесь, их дочкам угрожает женское обрезание, если они вернутся в страну своего исхода. И, причем, страна, государство предлагало компромисс, она сказала, статус беженца мы вам не дадим, но мы можем дать вам вид на жительство, да? хорошо, так сказать, будете, по крайней мере, не незаконными иммигрантами, а законными. Вот. Но Верховный суд на этом не остановился, он дал им статус граждан, и это страшный прецедент, потому что сегодня миллионы, миллионы граждан Африки Могут приехать сюда, сопровождая своих там жен и дочек, которым, видите ли, угрожает женское обрезание. Так что авторитет богатца просто упал, что называется, ниже Плинтуса. Вследствие ли этого Нетаниягу наконец начал с ним борьбу, или вследствие своих личных причин, но вот именно последние годы Нетаниягу совершенно с открытым забралом выступает против нашего активи судебного <связывания> активизма. Спасибо. Я еще можно я еще о вас кое-что спрошу? Хорошо. Значит, еще такой вопрос, маленький, и потом серьезный вопрос. Кто вообще придумал повесить портрет Путина огромный на здании? По-моему, это было во время первых вы выборов. Да, Кто... да первых или вторых. Значит, это просто не подум. Это э, пиар-компания была не Таньягу, и висел не портрет Путина. Висело много портретов Нетаньягу вместе с лидерами других значительных стран. Это был в первую очередь портрет Нетаньягу с Трампом, Нетаньягу с европейскими лидерами и тоже Нетаньягу с Путиным, поскольку все-таки Россия у нас сегодня одна из сверхдержав, да. И э, никто в пиар-компании, обслуживающей Нетаньягу, не подумал, что как раз на русскоязычных избирателей вот портрет Нетаньягу с Путиным вызовет отрицательную реакцию, резко отрицательную. И э, после этого портрет с Путиным уже не появлялся, хотя до сих пор появляются портреты Нетаньягу с Трампом, например, и там надпись «Это совсем другая лига». Ну, то есть, это, э... это понятно, но я видела фотографию просто огромный портрет одного Путина на здании, я не знаю, на каком, и это настолько ужасно было, кто вообще я, мог я дать такой знаю, совет ему или он там... Портрет одного Путина обычно это портрет, э, обычно это фотография, как э, Нетаньягу пожимает руку или Нет, Драма нет, нет, одного Путина пушит, я, я видела в такую фотографию, если я, конечно, не да. ошибаюсь. Эту фотографию просто не знаю. Друзья мои, мы И это последний самый такой сложный вопрос. А, Ультра-ортодоксы и их обеспечение, э, я понимаю, что очень много делается э, в этом направлении, но все равно считается, э, особенно нерелигиозные э, наши выходцы из, из, из, из, э, из Советского Союза, они значит, считают, что на них страшно много денег, что это несправедливо и так далее. И вообще вот это все вот равновесие... Почему, ну, почему давно уже Натани Ягу немножко вот не подумала о таком равновесии? Потому что я, я даже если пойти с конца что понятно, недаром Тора говорит, что худший грех не любить соседа, и как это сейчас Либерман все разжег этот костер, значит, и за, и за это, конечно, за, заплатят. Заплатят запла, все и всегда. И вы, и мы все заплатим. Но в то же время можно же давно уже было какие-то сделать вещи, поскольку известно, сколько нерелигиозных людей вообще в Израиле, не только выходцев из России. Можно было какое то более справедливое распределение Госдотации, возможно Светский женитьбы, транспорт там, По субботам и многое другое Как я бы вот поняла, многие либермановцы поняла, С которыми вот, я тихо так, спорю вам, ну, мы мы должны... граждане, Они говорят Вот он не пошевелился Раньше уже вот, годы, годы, Понятно. годы Вы знаете Спасибо. что? Спасибо большое за ваш вопрос Ася, мы должны остановиться после чего. Отвечу после перерыва Да, да? Давайте после перерыва уже сможете Иди ответить ну, на вот, да. Спасибо Израиль за неделю На народной волне Возвращаемся к беседе с нашим израильским корреспондентом Асиэнтовой Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200 Я смотрю, у нас есть звонки, но, наверное, прежде ответим на вопрос, который был до перерыва, я а потом я примем постараюсь звонки. ответить вопрос сложный Тут бы хорошо бы пуститься вообще в историю этого вопроса но я постараюсь ответить кратко Компромисс между религиозным и светским населением Израиля ⁇ это была проблема с самого начала основания Израиля. И Бен Гурион создал так называемое статус-кво, когда были э, законы о том, что э, во всех государственных учреждениях соблюдается Шаббат-Кашрут, что в шабат не ездит общественный транспорт. А напомню, общественный транспорт он, э, был государственным и до последнего времени большая часть автобусных компаний субсидируется государством. И государство не разрешает продажу квасного хлеба в Песах. Государство закрывает в шаббат, чтобы не работали магазины. Вот. И, но с другой стороны, так сказать, все, все остальное может происходить. В шаббат могут э, работать увеселительные заведения, кинотеатры э, могут, э, жители могут ездить на машине и так далее и так далее. Значит, как, раньше э, такой компромисс хода бедных как-то всех устраивал, но когда снялись другие проблемы, вот у Израиля были очень напряженные годы с э, арабской антифадой, то есть с, с арабским террором и так далее были тяжелые экономические годы. Сейчас, когда у нас другие проблемы отошли на второй план, и с экономикой у нас прекрасно, и террор у нас такой, что он, он конечно, есть, но жертв нету, вот как я сегодня вам говорила, то на первый план вышли проблемы действительно самоопределения, кто такой израильтянин, кто такой еврей, что в Израиле должно быть разрешено, что запрещено. На сегодняшний день, например, в Израиле разрешены религиозные браки э, трех основных конфессий э, значит христианские разные конфессии э, исламский и э, еврейский а вот светский брак не предусмотрен а э, есть такая потребность ну и так далее значит на самом деле вот э, это взаимоотношения светских и религиозных э, его нужно было бы пересмотреть определить по-новому то что на ультраортодоксов уходит э, Большая часть бюджета это все сказки, это все Либерман разжигает своих, свой электорат, разжигает в них недовольство. Потому что на самом деле на светские театры, на светские университеты, на светские какие-то уходят бюджет там в десятки и в сотни раз больше. Я тоже считаю, что это безобразие, почему государство должно спонсировать Ешивы и какие-нибудь университеты, там не знаю, гуманитарные специальности изучения древнегреческого языка. Почему государство должно это спонсировать? Хотите, изучайте за свой счет. Вот. Так что на самом деле этот вопрос, конечно, должен был бы опять стать предметом общественного дискусса. Более того, на первых выборах партия Зеут, партия Фейглина э, обсуждала этот вопрос, как сделать так, чтобы и светская, и религиозная часть населения Израиля получили взаимовыгоду от сотрудничества, а не нападали друг на друга. На самом деле одни нуждаются в других, и это взаимно для светского человека в Израиле ему совершенно необходимо, чтобы было что-то такое вот религиозное, потому что он хочет, чтобы его дети выросли евреями, а э, если будет свободное, там, скажем, если его его ребенок может уже в Израиле встретить неевреев в большом количестве и э, захочет на них жениться, а против ассимиляции возражает там 99% населения. Кроме того, и светские хотят, чтобы дети их знали еврейскую историю, чувствовали себя евреями. То есть религиозные люди нужны светским. И наоборот, понятно, что э, э, религиозные люди... Э, а именно те, которые, их, подчеркиваю, их абсолютное меньшинство, большая часть религиозных людей получает образование, работает, платит налоги и так далее. Но есть небольшая часть, которые учат Тору с утра до вечера, но у нас есть и ученые в университетах, которые ничем не занимаются, кроме как, так сказать, изучают науки. Так вот, на самом деле изучение Торы нужно светским тоже. И религиозным нужно, чтобы как-то светская часть населения, так сказать, о них заботилась. К сожалению, к сожалению вот эту ситуацию выработки нового статус-кво перехватила партия Либермана и партия и партия Лапида вот Лапид который вошел сейчас в партию бело-голубых какой Лаван и используют они это не для того чтобы выработать новый консенсус а наоборот для того чтобы возбудить своего избирателя сделать его недовольным потому что довольный избиратель может вообще не пойдет голосовать чего ему идти если все и так хорошо э, увы Увы, на сегодняшний день сложилась ситуация, когда э, выливаются потоки грязи на ультрарелигиозных людей, э, большая часть этого неправда, неправда то, что на них тратится бюджет, неправда, что они не работают, что, неправда, что э, они в большинстве своем не служат в армии, вот, э, и... Э, в ответ в ответ э, религиозные вынуждены защищаться, и они опять же э, говорят, что нехорошо, что в Израиль по закону о возвращении приезжают не евреи, люди вообще э, к евреям вообще не имеющие никакого отношения, это нехорошо, это почему собственно государство должно их э, давать им корзину абсорбции, э, это угрожает еврейскому характеру Израиля, естественно, э, как э, э, Община выходцев из, из бывшего, бывшего Советского Союза, если ее всю обвиняют, что они вот все не евреи, не сионисты, тоже обратно обижается. То есть ситуация в данном случае, когда политики работают не на консенсус, а на разрыв. Будем надеяться, что после выборов это может как-то измениться. Но пока у нас идут непрерывные выборы, ситуация будет только ухудшаться. Давайте мы сделаем еще один перерыв. После чего обязательно примем все звонки и постараемся ответить на вопросы. Израиль за неделю. На народной волне. Возвращаемся к беседе с нашим израильским корреспондентом Айсентовой. Телефон в студии по-прежнему 847-400-520. И давайте примем звонки, поскольку я пообещал. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Асен. вот Либерман вновь заявил о том, что он не допустит четвертых выборов, и вместе с тем он сказал, что Биби должен уйти. И выходит, он уже согласен войти Гансу в коалицию правительства Ганса. А Гансу, кроме Либермана, Либерман, понадобятся еще и арабы. Не кажется ли вам, что вот левые готовят э, пройти Израиль по юаровскому сценарию, когда левые власти все, медленно отдали власть черным? И вот такое впечатление складывается, что у вас, у вас тоже готовится э, передать власть арабам. Не кажется ли вам, вот вы же там живете? Кстати, да, аналогия с ЮАР, э, она очень частичная, да, потому что тут к власти хочет при, тут прийти не, не черные, а как раз бело-голубые. Они назвали свою партию бело-голубые. Э, вы совершенно правы, Либерман уже заявил, что он сядет в одну коалицию не только с этими бело-голубыми генералами, но и с партией мэра. Это ультралевая партия которая до недавнего времени все-таки пыталась говорить, что она все равно сионистская, но на самом деле она совсем не сионистская. И понятно, что поскольку при этом у левых не набирается 61 голоса, им приходится, придется воспользоваться поддержкой арабов. Это может быть то, что называется «коалиция меньшинства», то есть коалиция, в которой меньше, чем 61 депутат. Но при голосовании, например, за бюджет, арабы за хорошую подачку, да, за то, что им отстегнут э, хорошие бюджеты, арабы будут голосовать за бюджет, поддерживать коалицию, и вот будет такая коалиция меньшинства. Э, Либерман уже объявил, что он войдет в коалицию с э, ультралевыми. Правда, про арабов он пока не говорит, так сказать, но арабы могут и не войти в коалицию, а поддерживать ее снаружи. Понятно, что такая ультралевая коалиция будет, во-первых, опасна для государства Израиль, и тут вполне принимаю ваше сравнение с Южноафриканской Республикой. Но она будет неустойчива, и, э, так сказать, в скорости должны будут быть очередные выборы. Но здесь главный трюк в чем? Пока у нас идут следующие и следующие выборы, у нас все еще остается премьер-министром Бенемин Натаньягу. Если будет сформирована вот такая коалиция меньшинства, то э, на переходный период, когда будут следующие и следующие выборы, премьером будет уже не Натаньягу, а Ганс. И вот это действительно может быть очень опасно для Израиля, потому что э, про Ганца известно, и что он плохой руководитель, это его армейские э, так сказать, подчиненные говорят, и что он плохой э, экономический э, бизнесмен, это говорят э, его сотрудники по его компании «Пятое измерение». Э, ну и то, что он не речист, это вообще видят все, кто э, смотрит его выступления. А кроме того, Ганса будут. Ганс не очень так сказать, силен, у него нет, нет твердой какой-то идеологии, и его ультралевые соратники по коалиции будут его толкать влево, толкать на уступки, так что из э, сделки века Трампа мы получим, так сказать, не, э, не то, что э, не, не достоинства этого плана, такие как э, распространение суверенитета, а наоборот недостатки этого плана, э, опять будем давать и давать арабам, и ничего не получим взамен. Давайте, и... да, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Слу... Пожалуйста. День. У меня такой вопрос есть. Значит, во-первых, очень непонятно, что как чертик из табакирки вдруг выскочил Ольмерт. Значит, Ольмерт человек, который был осужден на 6 лет. По непонятной причине отсидел один, сколько там, 16 месяцев. По непонятной причине тот же самый Рювен Ривлин отпустил его за границу через две недели после того, как он вышел из тюрьмы. Хотя в это же время Кацав, вина которого была не доказана, попросил, чтобы ему разрешили не являться на отметку в полицейское управление. И тем не менее Ривлин ему отказал. А вот Ольмерт, который нанес, естественно, и урон как имиджу страны, как имиджу истеблишмента и так далее. То есть доказано, что он вор. Человек, который отдал, или хотел отдать так половину драку, он со, самой, а, со стеной вест а, ствол. в результате получается, что этот человек вдруг выплыл со своим дружком обмазанным, очевидно, с которым они делили бабки, и вот начинается такая, э, что называется, хренотень. Почему э, э, допускают такое? Он же должен был вообще сидеть ниже травы, тише э, тише, Я воды, что называется? Я поняла. Почему допускают такое, это вопрос к нашей судебной системе, э, которая э, действует необъективно и по отношению к по отношению к правым и по отношению к левым, против, скажем, Кацава, который был в партии Ликут, против него обвинения какой-то секретарши там приняли, осудили его и вот так вот держат, против Нитаниагу, обвинения, которые, как многие видные юристы, не только израильские, но и американские, обвинения высосаны из пальца. По отношению к нему, так сказать, он лишается неприкосновенности, его будут судить. Значит, все это говорит о необъективности нашей судебной системы, о том, что Ольмерт как политик ей выгоден, как политик, который будет проводить, так сказать, левую политику, он ей выгоден, его она поддерживает а не Таньягу, который хочет правую политику, правую по всем направлениям, правую экономически, свободную экономику, правую по отношению к арабам, значит, применять суверенитет и так далее. Вот судебная система против него ополчилась. Это еще одно доказательство необъективности нашей судебной системы. Приведу один очень маленький пример. На заседании суда, недовольный, недовольный подсудимый бросил башмаком в судью. Ну да, преступление, действительно. Он получил три года тюрьмы, это посчитали терактом. Почему? Потому что это был религиозный человек, его судили там, я не помню, за какие-то экономические... Или, там что-то жена от него требовала, или еще что-то там экономическое. Да, преступление, бросайте башмаком в тюрьму, но хулиганство. Но его осудили как за теракт на три года. Сейчас Нитаньягу делал предвыборные, предвыборные собрания, выступал с речью, и одна израильтянка, репатриантка из Эфиопии, бросила в него яблоком, и потом, когда ее попросили объяснить вообще ее поступок, сказала, что вообще ему ей Натаниагу напомнил, напомнил Гитлера. Так вот, ее не только не осудили, не только не сочли это терактом, но с наши СМИ везде интервьюируют, так сказать, и поднимают на щит чуть ли не как героиню. Вот вам еще один пример. Ася, огромное Привет. спасибо и до встречи в следующий раз. Ну тогда про ну, Хананейский город, который откопали археологи. Я в следующий я раз через обязательно. Неделю. Спасибо большое. Спасибо. До свидания, до через неделю.